Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Изменение механики работы ПВО Уникальные модернизации для Венеции и Халанда И изменение тестовых кораблей Ну, разработчики решили усложнить немного жизнь авианосцам Получается, вот это изменение ПВО направлено как раз на снижение, наверное, токсичности от авианосцев Ну и немного усложняет им в жизнь, да, ну такой необычный нерв получается, но кстати это изменение не касается, к примеру, советских авианосцев, сейчас ну прочитаем, разберемся. Так, эскадрили теперь разделены на звено, которые будут производить атаку и остальные самолеты. При сбитии самолета из атакующего звена его место не будет заниматься другими самолетами в эскадрилье. То есть, да, звено производит атаку, к примеру, там звено сколько, ну бывает два там самолета, три самолета. То есть самолет сбит, получается, у авианосца, ну, меньше снарядов, которые он выпустит по своей Цели. Да, к примеру, японская авианосец атакует, у него там, ну, торпедоносцы, у него два торпедоносца э -э, в на звене, то есть сбрасывает две торпеды, один самолет сбит, то есть всего одну торпеду, получается, собьет, независимо от того, даже если у него там еще полностью вся эскадрилья целая, то есть, да, и после этой атаки опять следующий заход, опять э -э, атакует звено, два самолета, в общем, ну, понятно, направлено на снижение урона. Так, атакующее звено будет заполняться новыми самолетами из эскадрильи, только когда в нем не осталось самолетов. То есть, если полностью звено сбито, то его место уже занимает как бы новое звено, получается. Так, при этом, в течение некоторого времени после обновления атакующего звена, оно не сможет произвести атаку. То есть, может получиться так, что звено сбито, пока его место занимает другое звено, атаковать мы не можем, и... Получается, может вообще пройти время на атаку, ну, в смысле, возможность, да, потому что там у торпед есть дальность взвода, к примеру, то есть можно вообще прозевать момент для самой атаки, ну, или, да, из-за дальности стрельбы тех же штурмовиков там тоже про... проскочить просто можно, и уже не получится нормально корабль атаковать, или вообще, да, все мимо в итоге полетит. Так, у ПВО появится новый параметр, задающий шанс, с которым весь постоянный урон будет наноситься самолету из атакующего звена. В противном случае урон будет наноситься самолету из оставшейся части эскадрильи. Выбор цели сохраняется в течение некоторого времени после покидания зоны ПВО. То есть это получается фокус по одному самолету, как раз опять же направлен на то, чтобы сократить атакующую эскадрилью. Так, если эскадриль пролетает через ПВО нескольких кораблей, весь постоянный урон будет наноситься одному выбранному самолету. Нанесение урона самолетом истребителями, разрывами и моментальным уроном после активации приоритетного сектора не изменяется. Это изменять не стали. Ну, здесь такая маленькая, пояснительная. Благодаря изменениям у игрока будет возможность уменьшить урон от текущей атаки авианосца, сбивая самолеты из атакующего звена. Ну, как я и говорил, да, направлено на уменьшение а, урона. Но я не скажу, что авианосцы прям там дохреначь с урона наносят. Бывают бои, да, получается... Нормально понакидывать Но когда идет, к примеру, турбослив, Или противники держатся кучно Даже два, когда корабля рядом Уже атаковать проблематично да? Бывает иногда делаешь один заход И эскадрилья у тебя просто-напросто Заканчивается да. Когда одиночная цель Ну это вот больше на это и направлено У одиночной цели Будет больше шансов Ну не то чтобы отбиться, но получить меньше урона да? Даже <с go ahead> сбивая по одному самолету Из атакующего звена уже Меньше, ну, в общей сложности будет урона получать. Ну, советские авианосцы в этом плане, да, как будут страдать. То, что если будет по фокусу, идти урон весь по одному самолету, то есть ну. Получается, просто будет постоянно атака неполным звеном. Там и так не всегда полным-то получается. Короче, ну, про ПВО, в принципе, все понятно. Смотрим теперь уникальные модернизации для Венеции и Халланда. Так, для Венеции устанавливаться будет в пятый слот. Да, ну получается вот замена вот этих вот модернизаций, то есть у нас есть там базовые, да, какие-то уже, и устанавливая вот эти уникальные, мы можем терять какие-то, ну, не то что терять, а недополучать те свойства, которые дают базовые вот эти модернизации, заменяя их на уникальные. Ну, вот на некоторых это сказывается. Вот, к примеру, у меня, у Минотавра стоит Уникальная модернизация, она, по-моему, устанавливается в шестой слот, туда же, куда и э, вот эта снижающая маскировка на 10%. И там, получается, уникальная дает минус 5%, по-моему, от незаметности, тем временем, когда базовая дает 10%. То есть маскировка становится хуже, но зато там дольше дымы работают, и, в общем... Приходится чем-то жертвовать, да? <смех> ну, ничего не поделаешь. Так, здесь посмотрим, что у Венеции дает этот э, модернизация. Так, количество зарядов снаряжения дымогенератора полного хода увеличено на 2. И время перезарядки сокращено э, в 3 раза. Было 3 минуты, то есть 180 секунд. Станет теперь всего 60 секунд, то бишь одну минуту. А вот у Халланда как раз получается про то, что я и говорил. Она, модернизация устанавливается в шестой слот, то есть ставя эту уникальную модернизацию, мы теряем сразу 10% от маскировки. Но ну, это для тех, кто играет не в торпеды, а чисто, наверное, от главного калибра. Потому что модернизация у нас дает восстановление Получаемый урон ремонтной команды будет увеличен с 50 до 75%. Увеличивается бонус к форсажу на 8%. И количество зарядов всего снаряжения корабля будет увеличено на одну единицу. Ну и при этом мы теряем, как я сказал, 10% маскировки. Есть, если кто играет от торпед, к примеру, на Халланде, да, ну эффективнее вообще, конечно, чередовать. Да? Есть возможность пострелять из главного калибра, почему бы нет? Есть возможность скинуть торпеды то же самое. Так, увеличение очков боеспособности и скорости при использовании форсажа позволит эсминцу успешнее бороться с одноклассниками, активнее передвигаться по полю боя и разменивать боеспособность в перестрелках с одноклассниками. Увеличение количества снаряжения, особенно ремонтной команды, также поспособствует активной игре. Но это мы еще посмотрим. Мне вчера в бою попался такой одаренный игрок на Ямагире. То есть человек покупает себе супер эсминец, но играет, то есть он просто отъехал в угол карты, я не знаю, в Ямагири там скольки, ну, 20-километровки есть, наверное. То есть он из этого угла сидел, просто спамил торпеды. Прям вот реально, в углу карты. <laughs> в итоге он даже смог кого-то уничтожить там. Ну, согласитесь, брать такой корабль топовый и ничего не делать, это, ну, подводит всю свою команду. Сиди лучше в борту или иди играй в Тетрис. Так, изменение тестовых кораблей Что это у нас за корабли? Так, американские линкоры Сразу три штуки Восьмерка, девятка и десятка Небраска, Делавер и Луизиана А, это возможно вот эти полулинкоры, полуавианосцы Так, время подготовки эскадрили К атаке увеличено с трех до 4 секунд Увеличен разброс бомб Маневренность самолетов при заходе на цель уху ухудшено на 30%. что они так <laughs> офигенно сильно мощно атаковали. Так, британский эсминец СТУРДИ. Короче, восьмой уровень. Время перезарядки торпедных аппаратов уменьшено с 45 до 40 секунд. 40 секунд на восьмом уровне что А, не, это не эсминец, извиняюсь, тут не заметил. Это подводная лодка. То есть, да, у нас скоро в игре еще и британские подводные лодки, получается, появятся, наверное. Анонса, в принципе, пока что никакого не было про них, ну, я, по крайней мере, не видел, да, был анонс советских подводных лодок, там, европейских эсминцев, паназиатских легких, ой, не паназиатских, панамериканских легких крейсеров, а вот британских подводных лодок не было, ну, вот, а они, оказывается, есть, вот, что тут 10-й уровень также подводная лодка британская, Максимальная дальность сонара увеличена с 10 до 12 километров. Ну и получается торпеда, да? Обычно дальность вот этого сонара, это получается этот импульс? Ладно. Так, британский линкор седьмого уровня Renault, Он 44. Изменены настройки точности орудий главного калибра. Разброс снарядов на всех дистанциях будет уменьшен. Паназиатский линкор девятого уровня Сан Дальность стрельбы орудий главного калибра уменьшен. Было 20,7, станет 19,2. Также изменены настройки точности орудий главного калибра. Разброс снарядов на всех дистанциях будет уменьшен, То есть дальность обрезали, но сделали меньше разброс, то есть более кучный залп у нас получится. Так, девятый уровень немецкий крейсер это «Адмирал Шредер. Бронирование скоса бронепалубы уменьшено с 80 до 28 миллиметров. Что-то как-то много. Ну, да ладно. Так, и заключительный у нас корабль. Это советская подводная лодка 10 уровня К1. Ну, это, наверное, новый топ прокачанной ветки Скорость импульса увеличена с 500 до 600 метров, то есть подводная лодка получает ап. Количество заряжающих кормовых торпедных аппаратов увеличено с одного до двух Вот Я наконец-то, поиграв на подводных лодок, понял, что значит количество заряжающих. То есть один заряжающий получается заряжает один торпедный аппарат. И если у вас торпедных аппаратов больше, чем количество заряжающих, торпедные аппараты заряжаются по очереди. Вот и все, а то я даже об этом не знал. Так, изменены параметры снаряжения Подводный поиск, время перезарядки Уменьшено с 80 до 60 секунд Ну правильно, а то разработчики Позиционируют эти подводные лодки Как охотники за другими подводными лодками Значит у них эти Эти, ну возможности да, по поиску и уничтожению подводных лодок должны быть выше, чем у подводных лодок других наций. Ну, все логично. Время подготовки в начале боя уменьшено с 290 до 275 секунд. То есть, да, вот это тоже должно быть лучше, чем у других кораблей. А у других я, кстати, не помню, сколько это время перезарядки составляет. Но ну, тоже долго. Да? Вначале просто нет возможности у нас этим расходником воспользоваться. Ну, просто решили увеличить, наверное, жизнь подводной лодки за счет вот этого вот ограничения. А то я часто видишь моменты, да и сам попадал. Идешь, к примеру, на захват точки. Там. Попадаешь каким-нибудь, не знаю, авианосец, эсминец, ну, все что угодно. То есть один раз неаккуратно достаточно попасть в засвет. И если там где-то поблизости есть пару линкоров, которые точно скинут вот этот вот авиаудар, то ты просто лопаешься, бывает, иногда. Даже сделать ничего не успеваешь. Вчера на моих глазах просто сошлись мы, да, причем подводная лодка. Я на подводной лодке встретил другую подводную лодку при захвате. Точки. Пока я там пытался выцеливать импульсы, так, стрелять в него, там, пустить торпеды, он просто исчез прям <laughs> за считанные секунды. Там просто поблизости, не знаю, 2-3 союзника было. Все скинулись авиаударом, и там просто бум-бум. Я даже не понял сразу, что произошло, потому что вот он есть. Я там пытаюсь его выцеливать, и прям бац, и он, но он начинает погружаться, естественно, прятаться, и потом оп, и, и все и, и, и помер. Прям даже как-то это... Так что подводные лодки не такая уж да, прям им, им, им, имбовая техника. На ней надо еще, да? Мне кажется, она более такая зависит от умения игрока играть, чем не многие другие классы, даже иногда, чем эсминцы. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.